Заседание аттестационной комиссии Миноборнауки России. Этот практический совет, он реальный, очень эффективно действует, О чем в своем выступлении э, сказал наш лицепрагмент. Разработка КФУ. Новая опытная партия катализаторов отправилась на кубинское месторождение бока де -Харука. Катализатор представляет собой на связку и массу. И для того, чтобы доставить пласт, нужно ее растворить. Вот Мы подбираем помимо катализаторов на основе различных металлов, еще и растворители. Россия и Китай. Что ждать от предстоящих переговоров? Дорогой друг, я рад вас видеть. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Александр Фирсов. Состоялось заседание аттестационной комиссии Миноборнауки России. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет принял участие в заседании Всероссийской аттестационной комиссии. На мероприятии традиционно было освещено множество тем и разнообразных вопросов, касающихся работы вузов. Отметим, что данное заседание проходило в дистанционном формате. Этот попечительский совет, он реальный, очень эффективный действует, о чем в своем выступлении и сказал наш премьер по словам ректора, нынешняя программа «Приоритет-2030» особенная. В ней значительно расширено количество участников. Если раньше участниками программы были 28 вузов, то в этот раз в ней приняли участие порядка 300 организаций высшего образования. Из них 106 были отобраны для получения базовой части гранта в размере 100 миллионов рублей по поддержке инициатив по программе развития вузов. В этот список вошел и Казанский федеральный университет. Новацией этого года явилось отсутствие ограничений по ведомственной принадлежности к к Министерству образования и науки Российской Федерации и форме собственности. Также было разделение на два трека – исследовательское лидерство и территориальное и отраслевое лидерство. Попытаться сформировать собственную программу, которая бы работала по принципу взаимного дополнения тех проектов, которые... Есть сегодня приоритет 2030. Одна из тем была посвящена материальной поддержке профессорско-преподавательского состава. Как известно, за последний год руководство Казанского федерального университета уже неоднократно осуществляло материальные выплаты преподавателям. Очередная мера финансовой поддержки должна быть осуществлена до конца 2021 года. Весь профессорско-преподавательский состав получит одинаковый объем выплат. И вот сейчас до конца года будут сделаны выплаты каждому преподавателю по 45 тысяч рублей. Если взять сентября, это примерно, то есть выплаты в сумме 80 тысяч рублей, единовременные как бы, или с распределением в три периода, каждому одинаково, независимо, человек ассистентом работает, преподавателем старшим, либо, значит, работает профессор. Это было сделано с учетом поддержки предверия новогодних праздников. Я думаю, это правильное решение, тем более мы в полном объеме получили поддержку Нашей профсоюзной организации. Да, и у нас достаточно большое количество различных выплат, в частности, отдельно выплаты получили и еще до конца года получит. Те, кто сделал большой вклад в публикационную активность университета, те, кто работали по воспитательной работе, те, кто поддерживали различные мероприятия в университете. да, у нас практически ежемесячно идут выплаты. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан На собрании были представлены доклады Затрагивающие вопросы необходимости Использования цифровых технологий в области культуры И нехватки компетентных молодых кадров Независимо от того Кто в какой ведомственной подчиненности находится Все-таки выступить Уважаемый наш министр Много делается сегодня у нас по линии министерства, но министерства, вот выступить общим интегратором, то есть организующий таким такой силой, таким центром. И мы к этому готовы. Я вот от всех наших ректоров это хочу вас заверить. Если мы хотим, еще раз повторяю, сохранить нашу национальную культуру, то мы должны начать работать, я с вами полностью согласен, со школьного уровня, но никогда не забывать уровень наших вузов.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 Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука Земле и директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев провел в Антарктиде 16 дней в экспедиции. Одной из задач был сбор метеоритов — уникальных неземных объектов, которые помогают понять, как сформировалась Солнечная система и наша планета, из чего она состоит. В ближайшее время пройдут переговоры глав России и Китая. Какие взаимоотношения установились между странами и к чему они приведут в новом году, расскажем в следующем сюжете.